Для вас и только лишь для вас С небес снежинок белый вальс, И валентинка среди них, А в ней прекрасный нежный стих, С днем всех влюбленных от души, Любви большой, большой любви, такой, чтоб крылья за спиной, Любви чудесной, не